Вы верите в жизнь после смерти? Точнее, жизнь после жизни? Ведь смерти нет? Я в этом уверена. Здравствуйте, я Диана Некрасова. Я преподаватель Международной Академии Естествознания Анатолия Некрасова, также его супруга, а также я являюсь ченнелером, другими словами, контактором и принимаю информацию из высших миров, из тонких планов, и публикую ченнелинги в журнале «Планета ангелов». Сегодня я как раз хочу рассказать об удивительном проекте главного редактора этого журнала, Сергея Ивановича Коношевского. Проект как раз рассказывает о жизни после жизни. Это ролики в Ютубе, которые построены на основе интервью, точнее, ченнелингов, с теми известными людьми, которые уже перешли в другой мир, сейчас живут в высшем мире и рассказывают о том, как происходил их переход, как сейчас строится их жизнь. Согласитесь, это очень увлекательно и интересно. На канале Сергея Коношевского внизу под этим видео есть ссылка на этот канал, уже опубликовано видео, «Моя жизнь после перехода» или «Клоун по дороге в рай» это ченнелинг с Юрием Никулиным. Также в ближайшее время появятся ченнелинги с Юрием Гагариным и с Юрием Визбором. Вот так с э, трех Юриев начинается этот проект, но много-много еще удивительных людей расскажут о том э, удивительном, уникальном для нас пока еще опыте, который они проходят, проживают в высших мирах. Как там строится жизнь, как там устроено общество, как и где там можно работать. Я сама, почему я в это верю безоговорочно, потому что я сама принимала и публиковала в журнале «Ченнелинги» с известными людьми прошлого. Это Петр Ильич Чайковский, Анна Герман, любимая певица моей бабушки, и также другими, с Олегом Далем, с принцессой Дианой, и слышала внутренним слухом, и видела от них образы, и э, рассказывали они про свою удивительную жизнь. Поэтому мне это тоже все очень близко, интересно, и я хочу, чтобы вы тоже, э, если вам это отзывается, узнали, об этом важном аспекте вашей будущей жизни, после жизни. Благодарю.